Всем привет! Сегодня я хотел поговорить про праздничный календарь. Все мы знаем, что с 15 декабря по 15 января, точнее по 14 января, у нас будет календарь и в каждый день будет одна скидка на определенный танк. А в этот раз у нас Лева, на который делал нас большая скидка 30%, мы ну, и плюс к нему задача на x 5 Также хотел бы сказать, что на Еврорегионе такая активность существует уже с, если не память нельзя, с 1 декабря. То есть у них уже открыто 14 или 15 танков. И эти танки, скорее всего, появятся и у нас. Не факт, что в эти же дни, как мы видим по первому дню, у них был Т-92, а у нас Лёва. Так что шансы есть, что будут одинаковы. И можно вычислить, какие танки у нас ожидаются. Давайте посмотрим. Для начала у нас Т-92, у них подавался неплохой такой танк. ЛТ-шка, ну, двигатель был плохой, но сейчас его уже немного подделали. Следующим у нас был М46 по ТНКР. Не советую, да, он симпатичный, но все-таки в рандоме, я считаю, ему не местный слабенький дней према но это не интересно дальше у них был m43 e8 fury тоже мне кажется неинтересный танк дальше был очень интересный танк который я советую однозначно всем это mxm4 mx49 как я называю Млешка, танк очень хороший один из лучших и самых сбалансированных в игре на моем личном мнении потом у них появился 58 мудс тот же самый cdc только чуть медленнее, не такой динамичный и но зато имеет по крайней мере хоть чуть-чуть брони и его башенка хоть и не крепко, но иногда при... получает такие приятные рикошеты. Потом у них был там болт не интересен, Т-131 даже на марафон был не особо интересен. А вот дальше очень интересно, это Е25. Разработчики говорили, что они не будут его продавать, его слишком много в рандоме, Ну, как и type 59, не будет продавать. Но как мы видим, в наших новогодних коробках он есть. Так что шансы на то, что появится с 25 будет маленький, но он есть. Поэтому я советую переобрести на Элоник Трилбозе. Очень-очень он хорош. Ну и так, что в принципе фановая машинка. Лора 40 тонн тоже есть. В коробке можно выиграть, но советую не пытать удачу, а купить его здесь, если у вас есть желание его переобрести. Танк довольно-таки неплохой. Мне, кстати, он нравился еще, когда был прокачан. Ну, таких людей было 50-50. Потом у них был т 44 но я лично советую лучше приобрести Т-54 первый образец. Моему мнению, это до сих пор самый, ну, один из самых неоцененных танков. Также у них подавался Prima Виктория, интересный танк, крепкая важня, хороший обзор, слабенький корпус, но пушка у него такая тоже на любителя, большая скорострельность, но маленькая альфа. Такие люди есть, и если вы один из них, то данный танк советую приобрести. Причем там отличное звуковое сопровождение в ангаре су 122 ну, ису как ису И последний у них был, это ВЗ-111, я его пока не советую приобретать, да, у него льгот, но у него, а в чем мы знаем, вообще? что тут да, вот, льготы в данный момент у нас не очень актуальны. Их ждет ребаланс, и что получится из той же ВЗ-111 на данный момент пока неизвестно, так что это код в книжке. Также хотел бы напомнить, что у нас проходят конкурсы ВКонтакте. К новому году будем разыгрывать 10 тысяч голды, 5 тысяч и 20 призов по 250 голды. Ссылочка под видео. Заходите, участвуйте. Желаю вам удачи. Надеюсь, видео вам понравилось. И мы будем отслеживать данный календарь на Евросервисе и у нас. И сравнивать, вычисляя, какие танки, возможно, появятся у нас. А с вами был стрим. Пока-пока.